Дмитрий Пучков также не раз подробно излагал свой взгляд на проблемы. Например, он рассказывал, что его канал в принципе перестал попадать в тренды, а кто-то другой в этих самых трендах поселился как у себя дома. Отключат, ну, как ты относишься получат? сейчас к обвинениям, что он ограничивает в, в тренде российских блогеров? Ну, того же Соловьева, да, мы это... Они ничего не объясняют, они не показывают алгоритмов, по которым это вот заходит на высоту. Ну, я могу тебе привести пример. Вот я заснял, например, хороший ролик, который интересен людям, его начинают смотреть. В час дня я его повесил, и где-нибудь к 10 часам вечера будет 100 тысяч просмотров. Это значит, ролик попал... Вот если 100 тысяч просмотров набралось, это значит, ролик попал в тренды угу. Ютуба. Это заметно, что тут же набегает в комментарии статья каких-то идиотов, малолетних, естественно, с криками, как это попало в тренды, там, это, это что, это такое, немедленно вообще, минусуйте, пусть уйдет, там, еще что-то, ну, то есть идиоты, озабоченные своими идиотскими делами, но, тем не менее, 100 тысяч просмотров. А когда какой-нибудь талантливый этот ютубер, я могу понять еще, когда какой-нибудь Моргенштерн, безусловно, талантливый исполнитель, тряся голым задом и выкрикивая матюги там не агарами просто, изрыгая, и у него там, например, 500 тысяч просмотров, я понять могу, музыка, да, интересная, туда-сюда, да, круто, а вот когда какой-нибудь ролик Юры Дудя про Колыму к вечеру собирает миллион просмотров, такого не может быть, это неинтересная тема. Людям это, это не Моргенштерн с голой задницей и сиськами. Нет, это не интересно. А значит, это накруто. А я тебе дальше скажу. А там самое страшное, что столько зрителей нет, чтобы обеспечивать вот такие десятки миллионов просмотров. Их просто нет. Потому что получается, что где у тебя в тренды, это вот так вот график в сантиметре над столом идет. А где Юра Дудь и Навальный, он вот так идет. А почему у других так не получается? Как это у вас так? Это ложь. И это к тому, что ты спросила. Там выступил Владимир Соловьев с вопросом, а как это так получается, что его ролики вдруг исчезли из трендов? Мои тоже исчезли, что характерно. И больше туда не выходят. Я не Соловьев, у Соловьева аудитория там радикально больше. Ну да, это руками кто-то крутит. Ну да, безобразно, но все эти обращения, они никакого смысла не имеют. Обращения в YouTube а ну-ка расскажите, как это у вас так, и отчитайтесь, почему со мной вот такое происходит. Пошел ты, никто тебе ничего не обязан. Ну и согласитесь, если кого-то где-то продвигают излишне активно, то это всегда происходит за счет остальных блогеров. И за счет той самой справедливости, которой, как я уже не раз говорил, не существует в принципе.